I'm we'll you Так, теперь мы приступаем к работе на резине, к отработке нашей техники на резине. В идеале, чтобы получилось э, получить такой замечательный навык, чтобы уже быть уверенным с каждым клиентом, в идеале сделать вот таких хотя бы три резины, полностью отрисовав, там, сколько здесь помещается. У меня, например, помещается 8 бровей. Сколько у вас бровей появ... получится, столько и отрисуйте, и сделайте три таких полотна. Тогда у вас будет такой хороший навык. У вас будет уверенность в том, что вы делаете. Для вас будет это удобно. Сейчас я наберу во включенном состоянии пигмент. И все те э, движения, которые мы с вами изучили в теории, покажу на резине. Начнем мы с штрихового движения, которое будем располагать немного диагонально по отношению к бровке. Вот таким образом выглядит это штриховое движение. То есть, как маятник, игла падает в кожу, и максимальный нажим приходится на центральную часть. Очень аккуратный вход в кожу, такой постепенный, и очень аккуратный выход, такой же постепенный. Я сейчас смою, покажу вам, какой эффект остается от таких линий, от такого прокраса. Вот такого плана тушевка. Помогу вазелином себе, потому что вазелин очень хорошо смывает с резины все пятна, излишки пигмента. Резина очень такой вязкий материал, остается много цвета в ней. Вот, это то движение основное.